Икея, купили на пробу на такие жалюзи посмотреть как они вообще в деле сейчас откроем посмотрим как все происходит моя сведущая феля сведущая феля так у нас вот были такие нормальные жалюзи мы одну сняли поставим вот эти самые дешманские 150 рублей из икея мы любим пробовать всякую хрень которая в икея дешевая посмотреть как она то есть ведет себя в деле Сейчас поставим И посмотрим, несколько месяцев она у нас повисит Давайте То снимаем. есть То есть помогает раскрываться Инструкция Ну-ка, ну-ка, ну-ка ну ну Так, помощница пришла Помощница заигралась Ну ладно, продолжим без нее Так, это, наверное, отрежем мы? Сейчас, так, так здесь в комплекте, я так поняла это липучка. Они клеятся на поверхность. Получается одна сюда клеится, одна к потолку, а вот это. Тут я не знаю, что это. Честно, сейчас будем пробовать. Итак, вот такая у нас штучка. Мы определились, получается, что там сверху у нее есть лента. Вот, нормально. А снизу получается будет липучка, она к подоконнику и к этой, чтобы да. она держалась. Он не знаю, правильно, неправильно, если неправильно, поправьте нас. Сейчас попробую. Здесь в инструкции указано, что получается измеряем ширину, измеряем здесь и лишнее отрезаем. Ну давай импровизируй окно это было ну как-то так в принципе мне кажется нормально ну да вот так интересно принципе, смотрится если брать на естественно в... мне вот эти даже больше нравятся чем вот эти если брать на все окно 400 рублей то есть 450 вот интересно как с улицы с улицы наверное тоже нормально будет там как односомне